Как часто вы замечаете баги в играх? Сегодня мы поговорим о пяти крупных багах в Доте 2. Первый баг связан с Рошаном. На первых порах обновления игры было обнаружено много багов, в том числе и таких серьезных, как возможность приручения сильнейшего монстра в игре. Как известно, вне логово Рошана невозможно убить. Таким образом, игроки получали легкую победу. Второй баг был использован прямо на серьезном турнире. Продемонстрировала его известная команда Na'Vi в матче navi Тонгфу. Заключается он в возможности затаскивания противников Хуком-Пуджа на фонтан, откуда почти невозможно выбраться. Матч закончился победой хитрецов Na'Vi. Непродолжительное время проработавший баг, дававший тренеру команды возможность прямо в настоящем бою создать нейтральных героев, что позволяло убивать их союзниками для получения денег и опыта. Так как иллюзии Морфлинга весьма живучие и могут использовать способности, то Акс и Морфлинг неплохо сочетаются. С этой связкой связан следующий баг. Морфлинг должен сделать иллюзию Акса, и в тот момент, когда Акс использует первое умение на врагов, его иллюзия должна сделать то же самое. Тогда все враги, попавшие под действие этого комбо, будут бегать за Аксом до конца игры. Они не смогут использовать способности или предметы, и даже смерть Акса не спасет от этого эффекта. Наверное, самый жесткий баг за всю историю доты – это баг 2014 года, связанный с передвижением строений. Для его реализации нужно было с другом взять Войда и Шейкера. Войд должен был ливнуть, а Шейкер взять его под контроль. Войдом ставили купол, а Шейкер кидал фиссуру. Строению ничего не оставалось, как по истечению купола передвинулся в свободное место. С помощью таких махинаций можно было поменять трон и фонтан местами, что давало гарантированную неуязвимость. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилось видео. Будет еще много интересного.